Атомный подводный крейсер «Князь Олег» проекта Борей А начал переход на Северный флот. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе «Севмаша». Атомный подводный крейсер проекта Борей А «Князь Олег», построенный на Севмаше, входит в ОСК, отправился к временному пункту базирования на Северный флот. Специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к переходу, сказали на предприятии. Подводный крейсер был передан ВМФ России 21 декабря прошлого года и будет базироваться на Тихоокеанском флоте. В ходе без испытаний крейсер провел успешные стрельбы баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Ракетоносец относится к четвертому поколению атомных подводных лодок усовершенствованного проекта «Борея» «Проектант» — Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению. К-552 «Князь Олег», заказ 205, российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Пятый корабль проекта 955 барей и второй, строящийся по модернизированному проекту 955 «Борей» А барея, входит в состав 25-й Дип с базированием в Вилючинске. В составе ВМФ России находятся три подлодки базового проекта 955 барей Юрий Долгорукий, Владимир Мономах и Александр Невский, а также две субмарины модернизированного проекта 955 А, князь Владимир и князь Олег.